И вот в этот момент манамах вошел в историю еще раз, и, может быть, более значимо, чем полководец и князь. Он дописал, либо по его, под его руководством дописали русскую правду. И там появились, наконец, статьи, описывающие вы, выход из состояния закупа, то есть обретение свободы. Там, наконец, появилось прямое указание, сколько можно брать процентов на данную купу. И более того, там было прямое указание о том, что если в течение трех лет долг основной частями погашался и здесь проценты, к концу третьего года долг считается выплаченным окончательно, вне зависимости от того, погашен ли на самом деле он. Но в этом ничего нету, читайте законы царя Хамурапи, 18 век до нашей. Уже разумные правители как раз так и поступают. Они не позволяют доводить до социального взрыва. И в этом смысле мономах, как политическая фигура, понимаете, каких размеров-то достигает? становится ясно, на каких политиков нам нужно ориентироваться, каких вождей искать, размер, каков их должен быть. История России.